Добро пожаловать на канал English Show! Правила игры просты. Иностранцам дается несколько попыток прочитать русские скороговорки. Проигравшему достанется наказание. 20 минутный бесплатный урок на английском языке с нашим подписчиком. Проигравшего определяете вы в комментариях. Мы же в свою очередь выберем того, с кем будет проводиться бесплатный урок среди комментаторов. Все просто вы комментируете, а проигравший проводит бесплатный урок для одного из комментаторов. Поэтому ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, поехали! Бесплатно! Первый раз бесплатно! Пакет под попкорн Пакет под попкорн Пакет под попкорн Пакет под попкорн Пакет поп... Попкорн. Пакет под попкорн. Под попкорн. Попкорн. Ррр! Я Корн. Корн, да! Пакет под попкорн. Пакет Под попкорн. Ты знаешь, что это? Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Это логичная, да? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе сосала сушку. Сосала Сосала Шла Саша по шоссе Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сушку. So, so, yeah. Со сала. Сосала. И сосала сушку. Все. Сушку. Сушку. Окей. Шла Саша. Шла Саша по шоше. шоссе. Шоссе. Шла Саша по шоссе и сосала шушку. Шла шас, Саша по шоссе. И сосала. Шла Саша по шоссе и сосала шушку. Шла Саша по шоссе и сосала шушку. Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями. No, <laughs> бесмысленно <Осмысленно. laughs> Осмыслив... осмысливать смысл безмысленно осмы безмысленно несмысленными мыслями неосмысленными неосмысленными слемными не осмысленно осмысливать осмыслить смысл смысл безмысленно Oh, mysliyvat What? What? <laughs> <laughs> <laughs> What is it? What did I say? Look, <laughs> <laughs> <Smusel. Smusel. laughs> like, I can't stand he's laughing. He's like Niosmysl <laughs> Смысленными Hello осмысливать смыл... смысл смысл смысл неосмысленными насмысленными несленными мыслями I've come to talk with you again Go. I want sound, like <laughs> oh, sound like a man. That's really loud, like a man. Lami. A few moments later. Neo Саша самосовершенство, а еще само Саша само совершенство, uh -huh. а еще. Саша самосовершенство а еще само совершенствуется. Саша само совер а еще само совершенствуется, а Еще, еще, еще, еще, еще. Нет, еще. еще.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 Самосборчившествия. Джаред, who are you? ловировали, ловировали, да не выловировали, ведь не веровали в вероятность выловировать. Вот мало веры, веровали бы, выловировали бы. Короби ловировали, ловировали, да не Влияли, ловили, выловили бы, я я могу все что выловили бы, не веровали, не веровали, вероятность, вилаверроват, ват веровали бы, вилаверовали бы. <laughs> oh, to so this. What's it's the like, word to vomit? Uh, vomit. No, that's another word. <laughs> That! <laughs> <laughs> Can you pronounce it? Can <laughs> Can you pronounce it? Can you Vi Vot maloveri? Verovale? Vi vi vi The last one was like a song. Vla, Vot Vi вот маловеры веры веровалы вы вы бы вы вот мало ведь не веровали в вероятность выловировать вот мало веры выровили бы еще вот. Вырвали бы? Вырвали бы? Вырвали бы? ла да не били бы? Вот маловеры бы вы вы лавировали бы. Виробалы, вы вирорят носки. Ви лавировал бы. Медленно трудный, а медленно правомодно. Но. Тише едешь, дальше будешь. Ну, медленно. Медленно едешь, дальше понятно. Дальше. Да, но это же самое, да? Нет, это же не так. Продолжение следует. Продолжение следует. Слова, коррект. Нет, нет, нет. Продолжение следует. Слова, продолжение следует. Вот мало вери веро веровали вы. Выловировали вы. Нормально. нормально. Молодец. <звук> молодец. <звук> вы посмотрели, как Джаред, Марк, Джессика и Джои читали русские скороговорки. Пишите в комментариях, кто из них сделал это хуже всего. И кто будет проводить с одним из комментаторов бесплатный созвон. Ставьте лайк под этим видео, и досмотрите это видео до конца. Подписывайся на наш канал. Что <laughs> hey, на наш канал. Это очень хорошо. What's a rose? Darling, you seeing her it sleeping?